Добрый день! Накопились вопросы относительно... Ну, пишут в личку иногда. Что делать, если вот пересек границу? Ну, в данном случае будет речь о том, что делать, если пересек границу в сторону Польши. Ну, пособирал я ответы, понаходил в интернете, и тут такое видео для тех, кто... Собирается в Польшу ехать или уже там, может, смотрит, потому что я смотрю, по статистике есть такие люди. И вот один из таких вопросов: что делать сразу после пересечения границы? Если вы не у вас нет потребности в срочной помощи и имеете место для временного пребывания, тогда не нужно сразу регистрироваться в приемному рецепционному пункте или еще где-нибудь, можете сразу ехать до своего места назначения по всей территории Польши. То есть, никак не ограничено. Нужно ли возвращаться в посольство консульство? Нужно ли э регистрироваться в посольстве в консульстве? Вы имеете право обратиться в консульство в случае потребности но не обязаны обращаться или регистрироваться в консульстве. По каким вопросам нужно обращаться в консульское учреждение? Например, продолжить срок действия заграничного ну, паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Ну, называют его заграничный паспорт. Вот. На срок до 5 лет можно его продлить. В случае его окончания. Для детей срок действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу может быть продолжен на 4 года. Второй случай. Внести сведения о детях, детях, которым нет 16 лет, в паспорт одного из родителей. Третье. В случае, если у вас есть внутренний паспорт старого образца в виде книжечки, да, где отсутствуют записи латиницей, вы можете оформить свидетельство о подтверждении личности, где ваши персональные данные будут указаны польской и на украинском. Что можно получить? Или Можно ли получить новый паспорт гражданина Украины для выезда за границу в Польшу? в условиях изготовления в условиях военных действий изготовление за паспортов указанных временно приостановлено поэтому дипломатические представительства и консульские учреждения не могут в это время оформить новый заграничный паспорт даже если вы его вот вам сильно он нужен Поэтому, если вы вас выпустили, да, и вы выехали без паспорта, ну, следите за информацией на страницах консульств Украины, в, тех, ну, в Польше, да, например, или в тех странах, где вы пребываете, или звоните периодически, там, раз в неделю, узнавайте, если все это связано с банками. Даже на территории Украины с, этом, с этим... Трудности не то что там с паспортом для выезда за границу, с внутренними паспортами, с ID-карточками есть небольшие проблемы, потому что э, не хватает, в общем, этих бланков. Вот, следующий вопрос: в случае э, пересечения границы э, по документу, ну, другой, не по за, э, паспорту для выезда за границу, а по внутреннему паспорту. ID-карточки, свидетельства о рождении Нужно ли на протяжении 14 дней Явиться в консульство Нет, не нужно Лицам, которые выехали из Украины Во время вооруженного конфликта она временно И временно пребывают в Польше Не нужно регистрироваться в консульстве Или каким-то другим способом носить сведения про детей в Паспорт или ну, продлевать его. На какую помощь в Польше можно рассчитывать? Информацию о том, на какую помощь можно рассчитывать в Польше, можете найти по ссылке, я эту ссылку добавлю на официальной э, странице, пар, ну, не парламента там, а вот как у нас Кабмин, да, там так, тоже есть такой государственный орган, и я на этот орган добавлю ссылку в описании к этому видео. Граждане Украины, которые прибыли после 24 февраля 2022 года, имеют право бесплатного проезда по территории Польши поездами, право на работу, на временное медицинское лечение, на бесплатное обучение своих детей в школах, детских сад, садах и лицеях. Медицинская помощь. Будет помощь по польской медицинской системе на тех условиях, что и у граждан республики польши без дополнительных страховок и оплаты номер телефона украина для тех кто говорит на украинском языке тоже я добавлю в описании можно звонить туда для тех кто болеет онкологическими заболеваниями они могут продолжить свое лечение в польше получить информацию в том числе и на украинском языке, можно будет круглосуточно, бесплатно горячей линии Национального фонда здоровья. Тоже эту информацию я прикреплю. Горячая линия ну, работает круглосуточно, 7 дней в неделю и в праздничные дни. Горяч, горячая линия обслуживает пациентов польской, английской, украинской и на русском. тоже Информацию можно получить электронной почтой, через чат. Это в интернете, с помощью видеосвязи, с участием э, сурдопереводчика. Ну, это для тех, кто имеет проблемы со слухом. Вот. То есть, ну, можно пользоваться, звонить и записываться. Что касается образования. Дети в возрасте от 7 до 18 лет имеют право на бесплатное на обучение в польских школах. Ну, детали можно узнавать по номеру телефона или имейл. Тоже эту информацию добавлю в описании к видео. Трудоустройство, где можно ну, найти работу поискать. Можно воспользоваться бесплатной помощью службы специальной. 340 отдела у нее. Вот, и тоже ссылку на эту службу я предоставлю. В описании видео напишу вот эту информацию, которую я вот вам сейчас передаю, я ее максимально соберу и будет в, это в описании ссылки необходимые. Вот. Или можно там будет по, по телефонам позвонить, тоже я их добавлю. Можно самостоятельно центральной базой вакансии использовать, не посещать службу занятости с помощью компьютера, телефона, других мобильных устройств, тоже ссылку на эту Службу я добавлю. Вот. Что еще? Правила по трудоустройству и иностранных граждан. Сотрудник службы занятости предоставляет информацию об условиях трудоустройства иноземцев, ну, так, иностранных граждан. В том числе доступную в интернете на украинском языке ознакомиться с документами, увеличить наличие права на проживание, возможных разрешений на работу и так далее. То есть они эти все документы проверяют у вас, советуют, профессионально ориентируют. Что еще добавить тут можно? Ну, можно получить поддержку в правильном выборе профессии, изменении квалификации, начале работы, проверке компетенции, интересов, профессиональных умений, планировании, развития карьеры. Регистрация в службе занятости как безработного. После регистрации в службе занятости по отношению к вам может быть применен полный пакет из каталога форм помощи, указанных в действующих нормативных актах. И... Ну, что может быть? Это может быть профессиональное обучение, финансирование, открытия бизнеса, возмещение за трудоустройство, технические работы, общественные работы, возмещение стоимости проезда и проживания к месту работы и назад, возмещение затрат на уход за ребенком до 7 лет. Если вы работаете и имеете проблемные вопросы, ну, например, с работодателем, то консультации относительно законности про трудоустройство граждан Украины на территории Польши на украинском языке можно будет получить по номерам телефона. Я их тоже добавлю. Вот. Они работают по отдельным воеводствам, и эти номера я добавлю. И ссылки на все полезные сайты тоже добавлю, это допустим информацию о помощи беженцам, в том числе на украинском, информацию по службе занятости, база вакансий, база вакансий в Европе, в общем, не только Польше. Общественный транспорт, ну, как я уже говорил, будет без, безоплатный. Поэтому можно будет без проблем перемещаться, ездить. Куда обращаться, если нет где проживать? Если временно требуете временного размещения, питания, следует обращаться к прием, ну, приемные пункты, которые находятся в приграничной зоне и в городах Польши. Они размещены на всех пунктах пересечения украино-польской границы, на вокзалах. И, как правило, имеют информационные фиши о таких пунктах. Там можно их увидеть по тому, что нарисован флаг Украины. Вот, то есть, читайте информацию, которая там размещена. Там, ну, для, это делается для того, чтобы разгрузить тех сотрудников, которые там находятся. Поэтому все эти информационные стенды читайте, информация всегда может пригодиться. Фотографируйте ее, вот, информацию, эти стенды. И в таких пунктах могут направить в центры принятия украинцев в случае потребности, где могут дать возможность отдохнуть, еду, переночевать в теплом месте на сутки или больший срок. И опять же, в перечень, также добавлю ссылку. Обращаю внимание на то, что этот перечень будет не исчерпывающий. Их можно, ну, больше этих пунктов открываются и вся ну, информация меняется, поэтому я говорю, следите за информацией там, где на этих сайтах, которые вы будете видеть. Вот. Что такое Песель? Вот. Как его получить? Песель это цифровой сим символ, который э Дается каждому человеку для его идентификации. В законе не обозначено, что получение Песеля является обязательным. Но очевидно, что без него долго находиться в Польше будет практически невозможно. Ну, определенные будут ограничения появляться. Для его получения необходимо подать заявку в местную государственное учреждение по месту проживания. Опять же детальную информацию я добавлю, будет ссылка. Что, кас, что касается того, чтобы ребенок начал ходить в школу, детский сад, нужно обратиться в администрацию, ближайшую до вас школы. вам необходимо будет предоставить свидетельство о рождении ребенка, при наличии документа проход обучения в Украине, ему ну, справку с места обучения, перевести ее на польский язык вот, и это ну, значительно облегчит коммуникацию, потому что не везде будут, будет возможность на украинском языке да, с вами общаться. Поэтому переводите документы по возможности на польский язык. Можно ли получить статус беженца? Да, детальный о статус о статусах я уже записывал видео, ссылку на это видео я добавлю. Вот, и получить статус беженца можно, но это не обязательно разницу я рассказывал опять же в видео, которое будет ссылка вот без этого статуса вы можете проживать в Польше при, ну, то есть 18 месяцев как минимум можно ездить в другие страны если в этом есть необходимость и какие документы для этого нужны, режим въезда на территорию других краин регулируется законодательством этих стран поэтому в условиях войны много стран изменили и могут изменять правила въезда для украинцев и требования к документам, которые им ним подаются. Но, как правило, везде сейчас пока зеленые эти коридоры, так называемые, да, можно заезжать, выезжать. Вот. В, в Польше находятся 5 э, консульских учреждений Украины на территории Польши. Вот. Ну, если получится, если влезет у меня в описании, я добавлю... На них, на всех, телефоны и местонахождение. Вот. Если такие видео полезны, почему? Потому что, ну чтобы эту всю информацию собрать, я походил, поискал, посмотрел, и вам в таком аудиоформате видео да, решил дать, ну, доступно послушать, найти быстро, ну в одном месте вся информация будет собрана. Если такая информация нужна, я это увижу по реакции, там, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Э -э и я тогда пойму, снимать такие видео или нет. Подписывайтесь на канал. Если не интересно, буду снимать дальше про законодательство Украины. И не лезть туда, не в свой город, скажем так. Потому что информация это одно. А практический опыт, конечно, он лучше. Потому что практический опыт все-таки у меня больше здесь, на территории Украины. Вот. Ну, вопросы задают, поэтому собираю, отвечаю. Спасибо тем, кто смотрит, подписывается, ставьте лайк. Всего доброго.